Ху-ху-ху, чуваки! Веселого Рождества и счастливого Нового года! Это обзоры от Моби Way и я трэш. Ой, блядь! Дедушка Мороз, а принес я вам не три, а целых четыре подарочка. Первый! The Snowman and the Snowdog. Двой! The Snowman and the Snowdog. Второй! Doodle Jump Christmas Special. Третий подарочек это Catherop Holiday Gift. Ну а четвертый детишки это сюрприз. Так, вот вам новая Godzherape. Хотя кого я хочу наебать. Надурить, то есть, это как всегда та же Godzher Но с новыми бонусными уровнями в праздничной атмосфере. Как и обычно, лягушонок по имени Амням оказывается подброшенный в коробке. А почему же все от него избавляются? Потому что Амням просто таки поглощает конфеты. А почему детишки есть конфеты – это вредно? Нет. Не из-за сахарного диабета и испорченных зубок, а из-за того, что многомиллиардные компании вырезают леса ради производства оверточной бумаги для конфет. А в лесах, между прочим, растет много елочек, а елочки это праздник. Так что не кушая конфеты, ты спасаешь Рождество. <cuts> <Detroit> ну и трэш, блядь. Что-то дедушку занесло. Так вот, в новой Кадзеруб Амняма нужно будет, как всегда, кормить конфетами. Но не обычным человеческим способом, а как всегда, через гузна, решая всякие там головоломки, обрезая нужные ниточки, телепортируя через рождественские сапоги и даже привязав леденцы к праздничному фейерверку. А кто мне скажет, детишки, что будет, если глотать леденцы вместе с фейерверком? Так, вот вам второй подарочек Дудл Джамп Christmas Special. Тоже праздничный вариант всем нам знакомой игры Doodle Jump где мы бесконечно прыгаем вверх, пытаясь поставить мировой рекорд и еще раз самоутвердиться в деградирующем обществе. В игре почти нет ничего нового. Кроме снега, пару рождественских монстров, дышащих ледяным паром пещер и стреляющих дымоходов. Если вам нравится оригинальный Дудлджамп, то нет способа лучше, чтобы обрести дух Рождества. Так говорят разработчики. А я скажу детишке, что все это, как всегда, бесполезный рекламный звездёж. В отличие от действительно новогоднего подарка The Snowman and The Snowdog. Сам Дедушка Мороз, пока к вам добирался, с радостью зашпилил The Snowman. Удивительно красивый и сказочный Назовем его Флайер Ну, раннером его не назовешь Игра, сделанная по великолепному мультфильму «Снеговик» и «Снегопёс». В этом флаере вы будете управлять снеговиком и мальчиком, которые путешествуют по Соединенному Королевству к Северному полюсу. Вы сможете облететь Лондон, посмотреть на Тауэрский мост, Эдинбургский замок и шотландскую столицу. А еще, друзья мои, тут можно играть вместе с семьей и друзьями Которые будут помогать вам собирать снежинки, пока вы летите а если у вас нет семьи и друзей, то Дедушка Мороз подарит вам мыло и веревочку. В игре великолепная музыка и шикарная стилизация. Да что там скрывать, она настолько хороша, что Дедушка Мороз официально признает The Snowman and the Snow Dog самой доброй и рождественской игрой на сегодняшний день. Ну и четвертый подарочек... Моб поздравляет вас и желает вам веселого Рождества и счастливого Нового Года! Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки! Дедушка любит лайки и маленьких детишек! Дедушка особенно любит маленьких детишек!